дорогой друг с Байкала. Сегодня ты узнаешь очень важную информацию в области здоровья. И для тебя встречу проведет профессионал своего дела, академик определенных наук. Человек, который профилактирует жизни людей уже несколько десятков лет. Который знает о здоровье абсолютно все. Это человек, который изменил и помог улучшить Жизни множество людей на планете Земля. Посол мира Надежда Ивановна Андреева. Надежда Ивановна прилетела к нам на Байкал из Краснодарского края города Геленджик. Специально. И в этом зале собралась. Множество прекрасных людей, более чем из 10 стран мира, более чем из 50 городов э, на Байкале. И сейчас Надежда Ивановна проведет для вас лекцию о здоровом образе жизни и о последних технологиях от лучших ученых, от лучших профессоров и академиков, которые рекомендуют всем людям, которые хотят быть молодыми и красивыми, лучшие разработки в истории у нас есть разработки японские швейцарские американские у нас есть свои фабрики заводы лаборатории опыт ученых более 100 лет вы видите как все цивильно все по-взрослому и мы единственная компания в мире которая сегодня наверное имеет несколько сертификатов а вот вы видите американские сертификаты швейцарские германские, на один или несколько продуктов. То есть полностью наивысший именно уровень по сертификатам, по производству и по продуктам. Сегодня у нас с вами есть 5 замечательных продуктов. Это Elevate, Accelerate, Grid Kids, Rejuvenate и Hybrid. И все эти пять продуктов друг друга дополняют синергии и каждому человеку необходимы как воздух, как вода на планете Земля. И эти продукты они омолаживают, продлевают жизнь наших близких, наших родных, наших детей, профилактируют спортсменам, повышают стандарты. И это, конечно, здорово, когда люди вот так вот меняются. Посмотрите, благодаря нашим продуктам, нашим технологиям, вот это, кстати, здесь я, здесь мне 34 года, здесь 35, здесь 38, сейчас 39, и вы видите, какие изменения. Кстати, сама Надежда Ивановна также, вы видите, помолодела, похорошела, а, наши девчонки в возрасте просто становятся девочками, а, улучшается полностью строение, тело, кожа, улучшается работа органов и все это благодаря этим удивительным по-настоящему продуктам. И сейчас, друзья, будет что-то невероятное. Впервые в истории вы увидите в одном месте множество людей, которые, благодаря вот этим пять удивительным продуктам Hydrate, grid kids, Accelerate, Elevate, улучшили свою жизнь. Наши дети не болеют, наши мамы счастливы. У нас нет лишнего веса. И кто из вас, друзья, в зале получил результаты от этих продуктов? У кого пришел сахар норму, встаньте. У кого нормализовалось давление, у кого нормализовался вес, у кого перестали беспокоить боли разные, у кого из вас сегодня... Убежала авитилиго, кто бросил пить, кто бросил курить, у кого больше не болеют дети. И вы посмотрите, вы никогда такого, друзья, не видели, но полный зал. Люди потребляют эти продукты. Ой! В 10 -ти... мира вот здесь к нам люди, гости приехали. Более 50 городов. И все эти люди, и их семьи получили... Результаты по нашим продуктам, потому что у нас лучшие технологии, лучшие ученые. Нашими разработчиками являются выдающиеся люди. Например, один из них это Джордж Хау, это легенда, этого человека знают, уважают. Например, вот на этой фотографии Джордж Хау находится с президентом Америки бывшим Картером. Здесь он с конгрессменом Данконом, здесь он находится с такими людьми, как Дан Путман и другие уважаемые люди. То есть нашими разработчиками, руководителями лабораторий являются уважаемые люди, которых знают во всем мире. Этим продуктам можно доверять, этим продуктам нужно доверять, потому что таких продуктов нет ни в одном магазине, ни в одной аптеке. И все эти пять продуктов заменяют нишу. Косметологии, фармацевтики, детского питания, спортивного питания, БАДов, витамин, в будущем лекарств. И это жизнь без боли, без аптек. И это большая экономия денег. Эти продукты действительно уникальны. Заменяют более 500 полезных продуктов питания, БАДов, витамин, разных диет. Более 50 баночек косметических, самых дорогих элитных средств, ботоксы. Клинические в будущем операции. И это невероятно, потому что это есть только в нашей компании. И эти продукты проверены временем. Ну а теперь пришло время э, рассказать вам об этом профессионалу с большой буквы. Человек, который об этом знает все. Академик определенных наук. Человек, который является послом мира, профилактирует жизни людей. Работала профилактории президента Российской Федерации, помогала министрам, президентам э, чувствовать себя лучше. Встречаем Надежда Ивановна Андреева! индустрии wellness, wellness-технологий. У нас самые лучшие продукты, которые необходимо применять в комплексе каждому, каждому, каждому из нас. И сейчас я хочу рассказать, что это такое. Ученые создали для нас продукты 21 века, и это потрясающая возможность быть каждому. Каждому из нас, из наших знакомых, друзей и просто каждому на планете Земля здоровым, счастливым и успешным. Почему? И вот сейчас я раскрою вам эти уникальные секреты наших продуктов. Андрей Артурович вам уже сказал, что сегодня... У нас самые лучшие технологии, у нас самые лучшие продукты, сертифицированные продукты. Отвечаю на вопрос многих. У нас лучшие сертификаты Европы, Америки, Швейцарии. И, конечно, о таком мечтать нам не приходилось со старыми формами наших продуктов «Элевейта» и «Акселерейта». Сегодня мы находимся на космическом взлете. Потому что у нас усовершенствованные формулы наших продуктов, улучшенные формы. И это ничего абсолютно не убрано из состава. Понимаете? Просто доведенное до кондиции, до того, которое должно быть, которое было заявлено нам изначально. Сегодня мы пользуемся этими продуктами, и они, конечно, оказывают уникальные Просто уникальные результаты. И результаты взлетают. Люди приходят к нам и уже с первых дней чувствуют и получают эти потрясающие результаты. Сегодня есть все. Мы создали возможность быть здоровыми во всех нишах. Это не только питание для взрослых. Это питание и для детей. Это питание и для нашей кожи, это возможности в комплексе, в комплексе сохранить и приумножить наше здоровье. Давайте разберемся от чего. Что же там такого волшебного, которое позволяет нам быть здоровыми? Итак, как я вам уже сказала, что ученые создали питание 21 века. Именно это питание, внутриклеточное питание, есть такое понятие внутриклеточная медицина. Но сегодня мы никого не лечим. У нас не бак, у нас не лекарство, у нас внутриклеточное питание. Именно питание, поэтому мы превосходим всех. Понимаете? С нашим питанием еще Гиппократ сказал, пусть ваша пища станет вашим лекарством, тогда вы будете абсолютно здоровыми, иначе ваше лекарство превратит вас вашу, превратится в вашу пищу. Поэтому давайте не допускать этого. Несмотря на то, что мы уже сегодня все питаемся этим лекарством. Нет ни одного человека практически на планете Земля, который когда-либо хотя бы один раз не принимал фармпрепараты. Поэтому мы сегодня можем заменить эти все фармпрепараты, но не при лечении. Мы ничего не отменяем и ничего не прекращаем при заболеваниях. Мы профилактируем. И у нас профилактика. Именно об этом все время мы мечтали. Профилактировать свое здоровье и продлять на долгие-долгие годы. И вот наша линейка, наша линейка компании БЭСБЕВЕК! <связывая> это новая компания, это новые продукты, это новые технологии и новые возможности. Именно эта линейка профилактирует более 700 заболеваний. Это лучшие продукты, которые сегодня доставляют кислород в клетки и убирают гипоксия. Вы знаете, что сегодня у нас идет кислородное голодание. В атмосфере снижается содержание кислорода. И уже оно снизилось до 15-17%. С 19% за 7 лет снизился уровень содержания кислорода в атмосфере. И вот благодаря нашим уникальным продуктам мы доставляем этот кислород в клетки. Мы профилактируем различные заболевания. И именно наши продукты воздействуют на все 12 систем нашего организма. Итак, перейдем к первому продукту. Что же это такое? Знаменитый Эли на котором мы получили колоссальное количество результатов. Наш организм состоит из 12 систем, и именно Эли восстанавливает работу всех 12 систем нашего организма. Почему? Потому что в его составе находятся в первую очередь находится три смеси. В первую очередь это адаптогены. Что такое адаптогены? Слово адаптация уже говорит само за себя. Наш организм приспосабливается и начинает справляться с самыми сложными Условиями внешней среды, жарой, холодой, холодом, инфекциями, вирусами, бактериями, с различными воспалительными заболеваниями, процессами, которые идут в вашем организме. Он нейтрализует свободные радикалы, выводит токсины из организма. И, конечно же, вот в первую очередь хочу сказать, что не повышает иммунитет. Нет, не повышает а регулирует иммунитет и регулирует нашу иммунную систему. Потому что вы знаете, что при аутоиммунных заболеваниях принимать ни витамины, ни стимуляторы иммунной системы ни в коем случае нельзя. Поэтому многие врачи, не понимая сегодня то, что у нас нет стимуляторов, говорят, им, что этого принимать нельзя. Так вот, у нас с вами прорыв, прорыв в технологиях. Благодаря уникальным технологиям глубокого сжатия, суперкондуктивной технологии, энергии технологии, мы победили, мы победили и вышли на новый уровень. Наши продукты, регуляторные продукты, все продукты у нас регулируют все процессы в организме. Понимаете, если у вас повышенный уровень, неважно чего, сахара, холестерина, это будет снижаться. Если чего-то не хватает, витаминов, минералов, у вас будут повышаться до нормы. Остальные будут выходить из вашего организма экспромтом. Ничего не складируется и не превращается в мусор в вашем организме. И это замечательно. Итак, что такое адаптогены? Как мы уже сказали, адаптация. Что сюда входит? Кардицепс. Все вы слышали о кардицепсе. Это грипп. Высокотехнологическая возможность обработки этого гриппа позволяет нам с вами изварится от антибиотиков, потому что он является нуклеосидным антибиотиком. Кардицепс входит в линейку высших грибов. Итак, значит, мы профилактируем и все воспалительные процессы. Все воспалительные процессы. Кардицепс является мощнейшим онкопротектором. Значит, мы профилактируем онкозаболевания. Далее кардицепс восстанавливает, восстанавливает и регулирует нашу иммунную систему. Кровитворение. Сосуды становятся эластичными, и кровь становится более текучей. жидкой, решение и тромбы начинают растворяться. Вы представляете, какое действие оказывает кардицепс? И, конечно же, в антицепсиям у нас находятся все необходимые макро-микроэлементы. Витамины, минералы, фосфолипиды, катихоны, катихины, пептиды. Регуляторы нашего генетического кода. Запускается генетика. И вот именно поэтому... У нас с вами результаты по таким генетическим заболеваниям, как ДЦП. Есть в зале кто-то, кто получил результаты по ДЦП? Можете, Андрей Артурович, камеру показать, что люди получают результаты по ДЦП? У нас результаты абсолютно по всему есть очень много. Вот. Результаты понитивига ⁇ это то, что невозможно, потому что это аутоиммунное заболевание и нарушение генетического кода. Понимаете, у нас сегодня дети ДЦБ встают с постели и начинают говорить в полной спастике. Детки прикованные к постели поднимаются. Их Организм справляется с этими серьезными серьезными заболеваниями, но мы никого не лечим. Итак, в кардицепсе есть все, что необходимо для восстановления и профилактики вашего организма. Вторым грибом, который входит в состав адаптогенов, это является линжи или ганодерма. Чем же? Так прекрасно гонодерма, когда есть у нас кардицепс. Казалось бы, достаточно одного кардицепса. Но вот то, что содержится в гонодерме, превосходит все. Это Германии. Это Германии. Германии нет практически ни в одном продукте питания. И именно Германии снимает боль. Это мощнейший обезболивающий, и тех, которые проводит именно Германия. Поднимите руки, кто в зале получил обезболивающий тех? У кого проходит боль? Прекрасно, практически у всех в зале прошли болевые ощущения, и это благодаря Германии. Германии доставляет кислород в клетке. он обогащает наши клеточки кислородом, уходит гипоксия. Именно благодаря Германию вы не засыпаете. Именно благодаря Германию вы сегодня сидите в зале и не мучаетесь от этих болей. И это, конечно же, действительно превосходит, превосходит все, что есть на рынке сегодня. И вот посмотрите, друзья, Германии также здесь есть, как и в кардицепсе, вся линейка необходимых макро- и микроэлементов. Также присутствуют пептиды, как и присутствуют они в кардицепсе. Ну что же такое пептиды? Всего две энергоинформационные молекулы в организме. Первая – это ДНК, каждый знает из вас, но ДНК – это матрица, которая сама по себе неактивная. Активировать матрицу наша ДНК может только пептид. Поэтому, если у вас есть сбой, проблема на уровне генетического кода ДНК, то ваша информация не будет проходить системы и в органы, и вы не будете получать результатов. То есть все результаты в нашем организме мы получаем благодаря пептидам которые находятся у нас в продуктах питания. Но вот несчастье, к сожалению, с возрастом они у нас не усваиваются, не образуются. Поэтому сегодня вот именно эти пептиды, которые находятся в наших грибах, являются регуляторными пептидами, в отличие от тропных пептидов, которые запускают конкретно тот или иной орган или систему. Есть такие пептиды сердца, которые спускают только сердце мозга, только мозга, легких только легких, печени только печени и так далее. Наши же пептиды являются биорегуляторными пептидами, которые отдают сигнал ДНК любого органа. И поздравляю, это замечательная возможность быть каждому здоровым. И именно поэтому наши продукты действуют на генетический уровень. И именно поэтому мы избавляемся от таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет, как астматические бронхиты, астма, аллергия, витилига. Есть в зале люди, которые получили результаты по витилига? Ой, сколько много результатов! Прекрасно! И это, конечно, замечательно! Каждый из вас попробовал и опробовал наши продукты на себе и уже получил колоссальное количество этих результатов то есть подтверждение того о чем я вам сейчас рассказываю именно поэтому именно поэтому мы сегодня можем спокойно профилактировать самый основной бич который есть на земле как вы думаете что это такое онкологию онкологию. Именно онкологию, потому что эти все грибы являются мощнейшими онкопротекторами, как кардицепс, так и линжи, так и радиола розовая, так и чага, которые тоже входят в состав нашего элевейта, в эту волшебную смесь адаптогенов. Ну, что такое радиола розовая, если мы говорим о том, что она тоже входит в состав нашей волшебной смеси. Вот именно на радиоле розовой восстанавливали наших советских космонавтов. Как вы думаете, может, Советский Союз мог позволить восстанавливать самых лучших, элитных, первых космонавтов в виде Гагарина, Терешковой, Титова, Комарова, Феортистова, на плохих продуктах. Поэтому именно мощнейший адаптоген, который восстанавливает систему всего организма, каждую клеточку, каждую мышцу приводит в движение, запускает работу всех органов. Это, конечно, потрясающе. Восстанавливается Энергия. Энергия является главным двигателем здоровья нашего организма. И именно энергию восстанавливает радиолорозовая вместе с кардицепсом, гонодермой. А гонодермая является грибом вечной молодости. Вы представляете? Это продление жизни на 15-30 лет благодаря этому грибу. Вы хотите жить дольше? Да. Ну, похоже, не все хотят жить дольше. Да. Ну, вот так это уже, конечно, лучше. И именно благодаря этому мы продляем свое активное долголетие. Все необходимые элементы, которые содержатся, в этих высших грибах доставляются непосредственно в клетки и начинают запуск восстановительных процессов в организме. У кого-то это происходит очень быстро. Поднимите руки, кто получил результаты в течение первого месяца? О, основное количество людей получили результаты уже в течение первого месяца! И это, конечно, замечательно. Значит, зашлакованность вашего организма не была настолько сильной, и вы смогли прорваться и получить результаты уже в первый месяц. А те, которые не получают результаты в течение первого месяца, значит, их организм пока еще не справляется с теми шлаками, заводами, свободными радикалами, которые содержатся в организме. Именно и кардицепс. И гонодерма нейтрализуют свободные радикалы, а бичом именно и старение и развитие онкопроцессов являются свободные радикалы. И именно кардицепс и содержат антиоксиданты. Что это такое? Это иомы, которые восстанавливает поврежденную клетку понимаете что наши клеточки восстанавливаются и мы с вами легко никого не леча никого абсолютно не леча помогаем избавиться от громадного количества проблем от громадного. Это более 700 заболеваний, это проблемы всех 12 систем нашего организма. И вот здесь, конечно же, вступает в действие последний адаптоген, который входит в эту смесь – гриб Чага, гриб Чага Сибирский гриб. И каждому из вас он очень-очень знаком. Знаете гриб Чага? Да. Это мощнейший онкопротектор. В составе чанки есть все то, что необходимо для здоровья человека. Именно северные люди постоянно пили чай из чаги и этим профилактировали свое здоровье, получали необходимые макро-микроэлементы. И поэтому у нас вот такие замечательные результаты, которые вы видите на экране. Замечательно. Мы запускаем работу желудочно-кишечного тракта. У нас начинает работать желудок. У нас уходят воспалительные процессы. А знаете почему? Потому что наши адаптогены справляются даже с хеликобактером, который вызывает язвенные процессы этих органов. Даже хеликобактер хеликобактер у вас уйдет. И это, конечно, просто потрясающе. Поэтому сахарный диабет, нормализуется сахар крови, восстанавливается сердечно-сосудистая система, уходят инфаркты, инсульты. Есть люди, которые перенесли инфаркты или инсульты в зале? Вы восстанавливались на наших продуктах? Потрясающе! И это еще очередное доказательство, что здесь в зале есть люди, которые справились с огромным количеством заболеваний. У меня нормализовался сахар крови при наследственном сахарном диабете. И это было действительно состояние взлета, когда я поняла, что я могу есть снова сладкое, потому что я очень долго сидела на диете по 5 литров пятилитровое ведро и ежедневно съедала топинамбура это производная инсулина и нулин. именно э, это мне помогало не сесть на иглу сегодня у меня сахар в норме и я ел даже десерты пирожные тортики и у меня при этом не повышается сахар в крови у меня ушли два узла щитовидной железы представляете это невозможно! Я готовилась к операции. Поднимите руки! У кого уж еще узлы щитовидной железы? Замечательно! Это просто замечательно! И вот именно такие процессы происходят у нас в организме любого человека. Восстанавливается внимание нейроны головного мозга, восстанавливается миелиновая оболочка мозга, и, конечно же, уходят различные заболевания кисты и так далее головного мозга. У нас есть результаты по онкологии головного мозга, когда опухоль полностью ушла. Но при этом мы никого не лечим. И не нужно уходить от химиотерапии а, при онкологии. Вы понимаете это, да? Я рассказываю вам об этих результатах не для того, чтобы кого-то лечить, а для того, чтобы вы могли в вкупе Синергизме, помочь вашим людям. Потому что наш ревейт с первых дней дает уникальную энергию. Кто получил энергию в зале? Замечательно! Наш ревейт с первого дня восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта. У вас нормализуется стул, и он будет ежедневно, как часы. Получили такой результат в зале? Да. Потрясающе! И еще, о чем я могу заявить процентов что это нормализация вашего сна. Хорошо спите? Да. Вот именно об этом вы можете говорить и обещать каждому. Все остальное будет происходить в организме каждого человека индивидуально. По его загрязненности, зашлакованности начнут потихонечку уходить, очищаться организм, очищаться кровь, которая закисленная. И, конечно же, свободные радикалы сделали свое дело, потому что здесь сейчас начнет восстанавливаться pH крови. И это замечательно. Следующая смесь – это энергетики. И как вы уже поняли, что у нас у всех в зале поднялась энергия. Что в состав энергетиков входит? Зерно зеленого кофе. Отличается от зерен черного кофе тем, что в черном кофе у нас содержится кофеин, который дает энергию максимально на полтора-три часа. Зерно зеленого кофе содержит большое количество хлорогеновой кислоты. И именно хлорогеновая кислота дает энергию до 12 часов. Чувствуйте энергию в течение всего дня. Да. Да. Это благодаря хлорогеновой кислоте. Также сюда входит гуарана. В гуаране котеин, который э, долгое время усваивается клетками. Поэтому именно такой котеин дает энергию опять-таки в 5 раз больше до 12 часов в сутки. Также здесь бакопа-малееви или парагвайский чай, который содержит в своем составе все необходимые макро-микроэлементы и дает мощнейший приток в виде э, кофеина и также хлорогеновой кислоты, которые содержатся в нем. Поэтому сегодня у нас самые лучшие энергетики которые дают энергию не только нам с вами, но даже спортсменам, которые получают сегодня олимпийские медали и, как говорится, становятся чемпионами. Чемпионами в своих видах спорта. И это замечательно. И последняя смесь, которая входит в состав нашего эллибейта, это цельно цельнопищевые питонутриенты, Это наши фрукты, и овощи. Это, конечно, 30 килограмм натуральных фруктов и овощей. Съесть никто из нас не сможет. Представьте себе, только 30 килограмм натуральных фруктов и овощей содержит одна капсула Элевейта. И, конечно же, это то питание, которое необходимо каждому-каждому человеку. И вот на этом, нашем замечательном продукте, на нашем эти мы получили грандиозное количество результатов. Даже с той старой формулой этого продукта. Сегодня обновленная формула. И сегодня наша формула даст энергии гораздо больше. И результаты будут более глобальными, более серьезными. Поэтому, когда вы говорите, что старые продукты. У нас нет ни одного старого продукта. У нас новый Elevate У нас новый Акселерейт. И именно об Акселерейте я хочу сейчас поговорить. Потому что очень многие задают вопрос, Надежда Ивановна, зачем нам Акселерейт, когда у нас самый потрясающий продукт Elevate И мы уже его опробовали и получили колоссальное количество результатов. Так вот, друзья, я вам объясню, почему. Потому что впервые ученым Удалось создать продукт на основе живых пептидов и растительных, живых пепти... растительных пептидов и живых микроорганизмов, живых бактерий. Это пробиотики в виде синой палочки и бактерии когулянс, которые восстанавливают работу желудочно кишечного тракта, которые борются с вирусами, бактериями, которые поглощают грибы. Вы знаете, что дрожжи прислал Гитлер для уничтожения нации? Именно дрожжи содержат грибы-мукоры и вызывают развитие онкозаболеваний, развивают свободные радикалы, образуют в нашем организме. И это, конечно, очень-очень страшно, потому что генетически, если посмотреть под микроскопом, вы увидите, как каждый орган, каждая клеточка, каждая система переплетена этими мукорами. Так вот я вас обрадую. Дрожжи из организма не выводятся в течение 30 лет. 30 лет, если вы не будете есть ничего дрожжевого, вы не сможете вывести дрожжи из организма. Только через 30 лет вы избавитесь от них. Так наша синая палочка при регулярном употреблении справится с вашими мукорами за 3 года. Вы хотите избавиться от мукоров? Да. Вы хотите, чтобы ваша генетика была чистой и ваши дети рождались без мукоров? Да! Так вот, сегодня мы на верном пути, и мы можем с этим легко справиться. Синая Павлович поможет вам за три года избавиться от этих мукоров. Это говорит о чем? То, что три года минимум вы должны принимать наш акселерейт для того, чтобы избавиться от этих самых муков. Но я вас еще обрадую тем, что наш акселерей основан на фульвогуминовых кислотах. Что такое гуминовая кислота? Гуминовая кислота – это соль или молоко Матери-Земли. Именно она в своем составе содержит всю таблицу Менделеева. Именно она профилактирует более 700 заболеваний. Именно одна гуминовая кислота. Вы можете представить, это мощнейшая формула детокса. И наш Акцеллерейт имеет два блистера, белый и фиолетовый. Фиолетовый блистер называется Акцеллерейт Детокс. Детокс, само слово говорит о том, что это детоксикация, вывод токсинов из организма. Благодаря чему именно гумин связывает все токсины, и выводит их из организма. Также гуминовая кислота проводит репликацию вирусов. Что это такое? Вирусы, в отличие от бактерий, могут размножаться только внутри клеток. Внутри клеток. И вот именно гуминовая кислота связывает эти вирусы и не пропускает их в клетку. Именно поэтому мы легко справляемся с вирусными инфекциями, если даже где-то их подцепили. Я приехала в улан -Удэ. вот здесь очень много людей, и они являются прямыми свидетелями, у меня была температура 39 градусов. Я проводила презентацию, на следующий день я пришла на презентацию абсолютно здоровой. У меня температура была уже в норме. Вы можете представить, благодаря тому, что я утроенную, Дозировку приняла нашего Акселерейта, три капсулы фиолетовых, три капсулы белых, и в течение дня выпила три капсулы Элевейта и три Саше Грейт Китса. За один день я справилась с серьезной проблемой, которая могла вывести меня из строя на 7-10 минимум дней. Один день. Один день, и я была здоровая. Вы хотите дальше? Да. Удваивайте, утраивайте дозировку. Акселерейта он не навредит. Эйрвейт может повысить давление у вас, если вы выпьете сразу 2-3 капсулы одновременно. Но если вы будете эти 2-3 капсулы выпивать через 2-3 часа, у вас будет все в норме. Мы с Андреем Артуровичем по 3, иногда даже по 4 капсулы Элевейта, когда нам не приходится спать абсолютно целый день, целую ночь. Такое бывает тоже очень часто, потому что перелеты, разное время, мы приезжаем, нужно сразу выступать. Благодаря нашим продуктам мы здоровые, молодые, красивые получаем такие серьезные результаты, уходят инвалидности. Понимаете? Уходит онкология, восстанавливается работа мозга, уходят склеротические изменения мозга, атеросклероз, рассеянный склероз. Об этом разве можно было мечтать когда-либо? Сегодня у нас с вами волшебная палочка, которая действительно делает прорыв в индустрии wellness, в индустрии wellness-технологий. И вот этот самый accelerate, accelerate Detox поможет нам вывести все токсины из организма благодаря гуминовой кислоте, благодаря другим компонентам, которые также входят в акселерей. Но хочу вам рассказать еще только об одном компоненте, который поможет вам действительно избавиться от огромного количества проблем в вашем организме. Это кара скользкого или ржавого вяза, который входит в состав. Что это такое? Именно она, при смешивании с водой, образует некое вещество, некий гель, который восстанавливает, внимание, слизистые оболочки внутренних органов. Вы можете это представить, что все воспалительные процессы начинаются с поражения слизистой оболочки. И вот это кора скользкого вяза заживляет. Конечно, есть у нас такое вещество, фармпрепарат Солкосерил, который лечит язвенные процессы, именно имеет подобное действие, но только на внутренние органы желудка и 12 кишки в основном это действует. У нас же восстанавливает все псы и конечно же но ну это просто замечательно но самое важное что наш аксебер эйдетокс содержит вот эту самую синую палочку и бактерии кагулянс которые регулирует наш желудочно-кишечный тракт работу нашего желудочно-кишечного тракта потому что это пробиотик есть пробиотики, это пища для пробиотиков. И именно э, э, гриб мукор является этим пробиотиком. Именно этим мукором питается синая палочка. Также в составе нашего акселерейдотокса находятся энзимы. Что это такое? Они помогают вам расщеплять белки, жиры и углеводы. Именно поэтому мы называем наш акселлер ⁇ Эй детокс, спи и худей. Мы во сне теряем вес, потому что вот это вот волшебное расщепление происходит непосредственно во сне. Но мы не только теряем вес, но мы получаем питание всех органов, которые питаются непосредственно в энергетические часы ночью. Тогда зачем наш белый продукт, мне многие говорят. Можно мы будем пить только фиолетовую капсулу, для чего? Я сплю и так хорошо, у меня сон, как не знаю кого там, да, как сурок сплю, и мне не нужен ваш белый продукт. Я разочарую еще раз вас, потому что белый продукт необходим каждому. Это восстановление нейриновых оболочек мозга, это восстановление нейронов мозга. Это ваша память. Именно он убирает склеротические процессы, которые начинают развиваться уже после 30 лет. Но еще наш именно xlr белая капсула, содержит мелатонин. Что такое Мелатонин. Гормон сна, гормон жизни, радости и долголетия. Выспались, будете радостными, будете счастливыми и будете долго-долго жить. Не выспались, ваша нервная система что делает? Разрушается. И, конечно же, ничего хорошего от этого не будет. Итак, понятно, почему необходим нам? Accelerate sleep. Мелатонин. Он вырабатывается в полной темноте с 21 до 2 часов ночи. Но даже если вы будете спать в полной темноте, он у вас может не вырабатываться. Почему? Потому что он вырабатывается из чего? Кто знает? Из чего вырабатывается? Сиротонин. прямо никто почти не знает очень плохо говорить и серотонина а серотонин у нас вырабатывается только при солнечном свете понимаете нет солнышка в якутии полная ночь наступает да скоро будет так вот он волшебный мелатонин который просто хронически необходим каждому практически жителю в России. Но не вырабатывается он у нас. Это только на юге, где полностью солнышко, да, хватает серотонина. Здесь посветило солнышко, а потом неделю что? Дождь. Зимой опять-таки то снег, то тучки, и вот таким вот образом мы теряем и теряем мелатонин. Поэтому, если даже вы спите, вы спите от разрушенной нервной системы. А наш Акселя Эйд Sleep восстановит вашу нервную систему. И вы будете спать 3, 4, 5 часов, но при этом будете вставать совершенно бодрым, выспавшим, отдохнувшим и здоровым. Вы можете это представить? Поэтому Accelerate Sleep будет помогать вам чувствовать себя превосходно, потому что ваша нервная система восстановится и будет здоровой. Ваши клетки мозга восстановятся, и вам не будет грозить склеротические изменения мозга. Поэтому ответила я на вопрос, почему нужно пить Accelerate и белая интеллектвая капсула. Yeah. Прекрасно. Переходим к следующему продукту. И это волшебная капсула Great Kids. Что это такое? Впервые наши детки сегодня могут свободно принимать самый натуральный стопроцентный продукт без химии, без ГМО, без каких-либо добавок. И мы можем быть с вами спокойными за то, что мы им ничего плохого не дали. Даже те витамины, которые сегодня пишут 100% натуральные, в аптеке, посмотрите, сколько содержит ежек, консервантов. У нас нет никаких консервантов. Это самый лучший продукт на планете Земля на сегодняшний день. У нас ужасная экология. И дети у нас страдают. Кровь даже у деток становится закисленной. И именно Грейд поможет восстановить состав крови, запустить когнитивные способности ребенка. И вы уже с детского времени сможете понять, чем хочет заниматься ваш ребенок. Мы же очень часто примериваем наших детей на себя. Мы хотели когда-то заниматься рисованием, например, да, или спортом, или музыкой. И вот мы хотим, чтобы наш ребенок этим занимался. Есть такие в зале? Да, да именно так. Это у каждого из нас. Потому что мы в этом видим, мы себя не реализовали в этом, хотим реализовать это в ребенке. А ваш ребенок должен заниматься совсем, может быть, другим. И вот именно наш продукт поможет раскрыть его способности. У него будет уникальная, хорошая память. Он легко будет учиться. Понимаете? Так давайте поможем нашим деткам быть здоровыми и счастливыми. Это профилактика ОРЗ, ОРВИ. Часто болеют ваши дети? Часто болеют ваши дети, потому что они не имели такого продукта. А сегодня они болеют все реже и реже. Именно благодаря тому, что вы начали принимать этот Great Kids. Поднимите руки, кто, у кого дети принимают Great Kids? Потрясающе. Здорово. Но я вам сейчас раскрою еще один секрет: что наш детский продукт Great Kids необходим не только детям, несмотря на то, что это профилактика всех заболеваний, которые могут возникнуть у ребенка. И я вам раскрою, почему. Андрей Арторович, можно я вас попрошу по микрофону? Итак, я хочу вам научные самые. таки легенда в сфере народной медицины. В нашем Грейт Китсе, кроме фруктов и овощей, находится шиитаки. Шитаки, шитаки. – это то волшебство, которое необходимо каждому, каждому сидящему в зале. И сейчас я вам это покажу, потому что это очень дорогого стоит. Возможно, даже дороже многого-многого другого. Итак, Шитаки, гриб, легенда в сфере народной медицины Юго-Восточной Азии. Его лечебные свойства были известны еще 3000 лет назад. Активное вещество лентинан способно затормозить развитие рассеянного склероза, онкологии и некоторых неврологических недугов. Сахарного диабета снижает уровень сахара в крови, Шейтаки незаменимый источник белка, белка в клетчатке. Поэтому этот продукт пользуется большой популярностью у людей, желающих сбросить лишние килограммы. Вы слышали об этом? И вот выливаете тоже есть шейтаки, И он именно помогает вам снизить, скинуть этот вес, который вы видели на наших результатах. Шитаки. Но того шейтаки, который находится в оливейте, недостаточно для того, чтобы сделать то, о чем я вам сейчас расскажу. Содержит большое количество витамина D, необходимое для роста волос. Вот Айгуль Газезова сидит. Она вам скажет, как восстановились ее волосы. Я думаю, не только у нее восстановились и улучшились волосы. Но с Айгулей даже не могут справляться парикмахера с ее волосами. Это огромное количество новых волос, которые появилось на голове Айгуль. Говорят, э, дурные, э, дурные волосы покидают умные вернее. Умные волосы покидают дурную голову. Так вот у Айголь, так как у нее умная голова, волосы только увеличиваются и увеличиваются. И опять-таки это благодаря витамину D, который содержится в нашем шейтаке. Обладает превосходными антимикробными, антигрибковыми. Свойствами. При этом во время приема препарата не наблюдается нарушение жизнедеятельности нормальной микрофлоры человека. Вы понимаете, что все, что мы пьем антимикробное, антивирусное, у нас уничтожает нашу микрофлору. А здесь наоборот, как пробиотик шпитаки восстанавливает нашу микрофлору. Вы слышали об этом? Нет, конечно. Ни один антибиотик на сегодняшний день не сочетает в себе антимикробные свойства и свойства пробиотика, о чем я вам только что сказала. Шитаки проявляет активность в отношении кандидоза, статилококков, стриптококов. Шитаки проявляет иммунно... Модулирующие и регулирующие свойства, способность активировать клетки неспецифического иммунитета, что дает возможность эффективно бороться с раковыми заболеваниями. Полисахариды, выделенные из грибов, в комплексе с другими методами, также такими как химиотерапия и лучевая терапия, рекомендуются как сильная физически, физиотерапевтически активные цитокины, которые усиливают механизм противоопухолевой резистентности. Можете представить? Именно благодаря таки у вас не будет метастазов, у нас, у вас будут разрушаться атипические раковые клетки. Вы избавитесь! От процесса, который, возможно, должен в вашем организме. И сколько онкозаболеваний вы будете профилактировать. Вот почему я с таким божеством отношусь к грибу шейтаки. Но это еще не все. Кроме этого, доказана польза шейтаки в борьбе против разных форм гепатита. Можете представить гепатит? Лентинант снижает уровень билирубина, образует антитела и защищает печень от аутоиммунного поражения, дает позитивные результаты при лечении ВИЧ-инфицированных. Волшебный грипп защищает от вирусов гриппа и простудных заболеваний. Как вам такой? Именно поэтому рекомендую каждому из вас наш волшебный продукт Great Kids. Great Kids это прорыв сегодня в индустрии здоровья каждого человека. Добавляйте Great Kids. Он же не только полезный, но еще потрясающе вкусный. Два. Два сошек в день грейпица добавляйте для взрослого. Два. Одного недостаточно. Шейтеки должен быть в полном объеме. Утром на натощак, когда проснулись, выпили стакан теплой воды. Затем взяли капсулу нашего элевейта, те, которые хотят снизить вес, и запивают вторым стаканом теплой воды. Те, которых вес устраивает или хотят набрать вес, принимают наш элевейт со стаканом воды во время еды, либо сразу после еды. Всем это понятно? Да. Здорово! И вот здесь начинается волшебство. После элевейта, через два часа, можете прямо вместе с элевейтом, как мы делаем с Андреем Артуровичем, выпить наш Great Kids. Если бы вы выпили прямо Great Kids вместе с элевом, он усилит действие элева. И самое главное, что это очень вкусно. Вы проглотили капсулу, рассосали наш Great Kids. Great Kids взрослые не разводят. Мы должны рассосать челюстные железы, лимфатические. Мы должны дать питание в мозг. Понимаете? Благодаря этому сразу поступает в кровь и поднимается в мозг. Именно такое уникальное действие будет происходить, если вы будете рассасывать. Проглотили или рассосали Great Kids, через три часа можете выпить повторное саше Great Kids. Два саши – это минимум, который вы должны принимать ежедневно. Благодаря этому вы почувствуете, как силы наполняют ваш организм, как мозг начинает работать совершенно по-другому. У нас в Новосибирске гимнастка, которые они перед соревнованиями сушатся. Она именно сушилась на нашем Great Kids. Е. Она принимает наши продукты. Но э, так как наши ливейт требуют большого количества воды, а во время сушки они могут принимать всего 250 грамм воды в сутки. Так вот этот стакан воды она отдала Great Kids'у. И одна, одна она чувствовала себя превосходно. Все остальные во время сушки какие были? Без энергии, без силы она легко перенесла эту сушку. Конечно же, явилась победительницей, да? И это замечательно. И таких результатов колоссальное количество. У меня внуки-спортсмены, если зайдете в мой инстаграм, вы увидите, я постоянно выставляю победители, победители, победители, первое место там и так далее. Благодаря чему? Опять-таки, благодаря нашему функциональному питанию. Это же вот Такая возможность сегодня помочь нашим спортсменам. Вы знаете, сколько вы сделаете новых, возможно, олимпийских чемпионов? Сколько медалистов, золотые, серебряные, бронзовые медали получат благодаря тому, что принимают наше функциональное питание? Так помогите, возьмите эту нишу. Мы сегодня с вами прошли такой уникальный тренинг, где наш наставник говорит, что наша задача – помогать, помогать, помогать людям. Так станьте миссионерами, возьмите на себя свою нишу, доводить до людей информацию. Не нужно никого лечить, перестаньте лечить. Результаты у каждого появятся самостоятельно, без ваших возможностей пролечить кого-то. Дайте им возможность просто быть здоровыми. А сейчас начнется волшебство. А сейчас начнется волшебство. Я расскажу вам о четвертом нашем продукте. И это... Ради! Это сыворотка, которая совершила революцию в индустрии косметологии. Вы можете представить, именно наш Реджевеней творит такие чудеса. С первого приема, Вот вчера очень многие скинули результаты одного приема нашего результата только первый раз они нанесли, и уже такие результаты фотографий пестрят. И это, как называется, когда... Фотошоп. Я вечно забываю это волшебное или матерное слово. Фотошоп. Правда, меня обвинили, кто-то сказал, что мои фотографии в этом самом шопе. Я даже не знаю, как оно называется. Но не суть. Вы когда начнете принимать нашу волшебную сыворотку, поймете сами, что это такое. Это просто колоссально, это потрясающе. Почему? Потому что это сыворотка из меристемных клеток корней, ягод, годжи. Меристемные клеточки – это стволовые клетки, это стволовые клетки растений. И именно меристема содержит в своем составе пептиды. Пептиды, факторы роста. Вы понимаете, что это такое? Это волшебство, которое благодаря тому, что находится в эмбриональном состоянии, эмбрион. Вспомните, как вы были беременными женщинами. Когда вы забеременели, вы даже не знали, что вы беременная. Эмбрион попал в ваш организм. Что происходило первые три месяца? Вы даже не видели животика, так было? Да. Дальше у вас появился живот, появилось шевеление. В следующие три месяца, правильно? В следующие три месяца ребенок функционировал, жил, он был здоровым уже им. Очень часто детки рождаются 6-7 месячные, и они готовы к жизни. Понимаете, да? Недоношенные такие дети, они даже часто очень бывают очень умными. У меня дочки родились кило 700, кило 750, они близнецы. Поэтому я знаю, какими умными детками рождаются даже недоношенные дети. Но суть не в этом. Суть в том, что 3 трехмесячных месячных цикла для рождения ребенка. Именно таким образом и работают у нас стволовые меристемные клеточки в нашем организме, в нашем самом большом органе. Это какой орган самый большой? Кожа. Кожа! Кожа! Именно в коже, в коже всего нашего организма, всего нашего тела. И это будет просто революция. В конце я вам еще скажу интересные новости. Итак, именно вот этот эмбрион стволовых мистеринных клеточек проникает сквозь дерму, эпидермис, проникает в межклеточный матрикс. Андрей Артурович, можно видео? Идите иди сюда, сейчас будет озвучивать. Угу. И сейчас мы вам покажем, как это происходит the yeah. building lab chemistry presents phytocellta Goji a novel plant stem cell active ingredient that rejuvenates the skin from inside out to ensure an improved именно из Миристелы готовится. Эти эмбриональные клеточки, которые поставили в автоплатку. Вот. Теперь проникает вот это вот, вы видите, межклеточный матрикс. И вот они, фибробласты! Фибробласты! И именно эти фибробласты вырабатывают собственный коллаген! Собственные эластин и собственную гиалуроновую кислоту. Посмотрите, как идет заполнение рождения новых клеток! Новых клеток! Новых клеток! Это не пейс, это Реальность, посмотрите, как выравнивается. И именно межклеточный матрикс – это та, тот пружинный матрас, который проваливается на ваших кроватях. И вы уже не можете спать. Точно так же это происходит с нашим лицом. Вот они, фибробласты, Эти волшебные фибробласты, рождают новые клеточки. И вырабатывает эластин, коллаген, гиалуронку. И благодаря этому этот проваленный матрас начинает восстанавливаться. Вы представьте себе, что вы что-то полили на кровать, да, и ваш матрас стал нормальным. Можете такое представить? А вот именно нанеся сыворотку, наш матрас это межклеточный матрикс восстанавливается. И наши провалы, наши морщины начинают разглаживаться. наша овал лица становится таким, как был он в молодости. Все моложе и моложе. Посмотрите на Альгуль. Посмотрите, как изменился у нее овал лица. куда ушла та одутловатость, которая была на этом фото? Куда? Ну а Айгуль в сравнении со мной еще молодая. Ей еще только совсем немножко пять десятков. А мне уже 65. Вы понимаете, после 50 пропала эти гораздо-гораздо сильнее. да? И именно поэтому у молодых результаты будут более эффективными и более быстрыми нам же нужно вот этих три цикла три цикла по три вот, месяца как говорилось там да а нам по три 28 дневных цикла у нас меняются кожи полностью за 28 дней. И именно это один цикл. Три таких цикла – это три месяца беременности, о которых я вам говорила. Следующий цикл, следующий – три 28-дневных цикла. Именно за это время, как я говорила, появляется животик. Именно за это время начнут восстанавливаться ваши провалы. Следующие три 28-дневных цикла помогут вам избавиться от всех морщин. Все. И это будет равносильно пластической операции. Внимание на экран, вы посмотрите, что происходит. Посмотрите, как восстановились веки. Вы видите первая фотография и вторая фотография. И вот сейчас покажите слайд, где увлажненно все это. Вот вы видите. Посмотрите на слайд. Вот эти провалы начинают уходить как раз во второй цикл 28 древних трех раз. Вот это уже произойдет, если взять три, ну, три вот таких 28 цикла, ну, скажем, 3 месяца первый цикл, 3 месяца второй цикл и 3 месяца третий цикл. Те же самые 9 месяцев, как при рождении ребенка. И вот вы видите результаты. Результаты, как идет заполнение, как идет восстановление, как уходят сыпь, покраснение, э -э темные круги, темные пятна, э -э шероховатости различные кожи, а от угревой сыпи, неважно от чего, все это будет растворяться и уходить. У нас уникальные результаты у Николая Торшева. Потрясающий результат, как расклаживается его мимические морщины, как уходит вот эта вот неровность его кожи. И это, конечно, замечательно. Мы получаем подтверждение, мы не просто об этом говорим, мы получаем результаты на наших партнерах. И это, конечно, ну просто замечательно. И вот эта сыворотка Red GVNA заменит огромное количество косметических средств. Не нужно будет отдельно пользоваться чем-то для век. Отдельно там э, для ну, места дневных, места ночных продуктов. Да? Это все будет, это наша волшебная сыворотка. Поэтому, как говорит Андрей Артурович, хочешь быстрого результата, ни одна капелька, ни один бшик на лицо я наношу на руку, 5-6 бжиков, сколько там, и умываю лицо, представляете? Просто вот так вот умываю и по декольте, и после этого делаю легкий массаж. Это самое лучшее для увязшей, старой, дряблой кожи после 60 лет. Именно таким образом, конечно, мы сможем восстановиться. Я почему об этом говорю? Потому что многие скажут, а у меня не произошел эффект, пластической операции, да, я пропользовалась 9 месяцев, а как она пользовалась 9 месяцев по одному вшибку, куда-то попались стволовые клеточки, а куда-то, конечно, они не попали. И вот именно поэтому смотря из того, что мы хотим, я рекомендую 9 месяцев пропользоваться таким образом, как вы хотите. Если вы молодой и красивый, это 2-3. Пшика, да, максимально, больше вам не понадобится. Если у вас такие провалы, как были у меня на сегодняшний день, их уже гораздо меньше, то здесь, конечно, необходимо до 5 пшиков, как говорит наш наставник. И это будет результат совершенно иной. Итак, подводим результат. Меристемные стволовые клеточки проникают сквозь дермоэпидермис межклеточный матрикс, и запускают рождение новых клеток, убирают мертвые, старые, больные, деформированные клетки и рождают новые клетки, здоровые и живые. Но в связи с тем, что в организме проходят окислительные процессы, очень много свободных радикалов и так далее, вы не сможете сразу быть молодыми и красивыми, потому что эти факторы также продолжают разрушать. Нашу кожу, да? И поэтому здесь понадобится именно 9 волшебных месяцев действительно как лечение нашей кожи, восстановление в лечебном процессе. И только потом вы сможете одной капелькой питать вашу кожу, поддерживать ее. Но вначале нужно это, что сделать? Восстановить. Восстановить. Понимаете? Поэтому я вам открываю еще один секрет. Я вам в самом начале сказала, что наши нерестенные клеточки содержат пептиды, факторы роста. Так, внимание, если вы будете наносить эту сыворотку на ваши гены, тромбо они у вас будут растворяться. Если вы будете наносить внутри органа, этим тоже вы можете помочь рождению клеток этих органов. Почему? Я вам в самом начале своей лекции сказала, что только пептиды отдают сигнал нашим кому ДНК тех или иных органов. Если они попадут, эти пептиды на вашу печень, то сигнал, который поступит в печень. Начнет запуск вашей печени, понимаете, есть такое понятие трансдермальные пептиды, это доказанный факт, вы можете набрать и поймете, именно такие пептиды наносятся даже на запястье и восстанавливают внутренние органы, печени, легких, сердца, головного мозга, в зависимости из чего, из каких органов изготовлен этот самый тропный пептид. У нас не тропные пептиды. У нас пептиды регуляторные. Именно поэтому, благодаря этому, мы с вами не только восстановим нашу кожу, мы поможем восстановиться и нашим органам. Если вы будете наносить наварикозы, тромбозы, вы представляете, скольким людям вы поможете? Вы можете это представить? И действительно... Наша сыворотка, она революционная. Посмотрите, как потрясающе выглядит эта сыворотка. Поднимите руки, кто получил уже эту сыворотку. <связывая> Практически все получили эту сыворотку. Вы начали ее принимать? Да. Вы получили первые результаты? Да. Замечательно! Я очень счастлива, что вы являетесь подтверждением того, о чем я вам Рассказываю. И сейчас волшебство еще не кончается. Впервые, впервые к нам приходит уникальный продукт. Хайгрейд. Что это такое? Это кальций. Это профилактика более 180 заболеваний которые развиваются в нашем организме благодаря нехватке кальция. Это, конечно, замечательно. И я сейчас вам раскрою все секреты нашей волшебной воды, нашей, нашего хальдрета. Что такое хайдрейт? Это продукт, который добавляется в воду. Нейтрализация вредных веществ, тяжелых металлов, хлора. Итак, ионы кальций с острова Окинауна. Именно коралловый кальций, именно ионный кальций. Почему я об этом говорю? Только ионный кальций усваивается нашими клетками. Именно ионная форма поможет нам с вами получить это количество кальция. Итак, ионный кальций продеплатирует остеопорозы, Помогает заполнять пустоты в костях заполняет просвет в поврежденных участках хряща, убирает бурсит, это инфекционное заболевание, после ударов, например, у и очень часто возникает такой отек. Отек, да? Был у кого-нибудь бурсит? Знаете, что это такое? От него очень сложно избавиться. Это инфекционное заболевание, и именно наш ионный кальций поможет справиться с этим бурситом. Снимает воспаление и выводит гной, снимает суставную боль и возвращает подвижность сустава. Недополучая кальция организм забирает его из костей и зубов, но это непригодная для усвоения форма кальция. Именно тогда организм его куда-нибудь пристраивает. А куда он его начинает пристраивать? В наши почки и печень в виде камней. Именно поэтому очень часто нейтрологи запрещают прием кальция при каменной болезни, да? вот, сегодня это уже доказанный факт, что прием кальция избавит вас от этих камней. Недостаток кальция вызывает проблемы в ногах, а не менее мышц, судороги, конвульсии, подергивание и ломоту в мышцах. Вы слышали об этом? Вы знаете, почему у вас эти проблемы? Наверняка вы думали, что это нехватка магния. А это нехватка того же кальция. И именно ионная форма поможет от этого избавиться. Система кровообращения, малокровие, сахарный диабет, гипертония, анемия, гематерия. Начнем уходить и избавите себя от нее. Можете представить себе это? У вас остановится свертываемость крови. И начнут очень быстро заживляться любые раны. Особенно знаете, что при сахарном диабете раны не заживают. У вас уйдет избыточная полнота, кожная аллергия, кожное высыпание. Огрубение кожи, морщины, пигментные пятна, старение кожи, проблемы центральной нервной системы, язва желудка, головокружение, ряд в глазах, бессонница и болезнь Паркинсона. Вы можете это представить? Нам кальций необходим для профилактики и лечения многочисленных заболеваний, для нормальной работы всех 12 систем нашего организма, особенно нервной и сердечно-сосудистой системы, для свертываемости крови, мышечной активности и здоровья костно-суставной системы. Он препятствует развитию атеросклероза, профилактирует инфаркты, опухолевые заболевания, уменьшает отеки нижних конечностей, улучшает дыхание, повышает физические нагрузки, снижает артериальное давление, нормализует уровень сахара, глюкозы и контролирует уровень холестерина. Можете представить, в составе хайдрейта Куэнзим Ку-10 – это куфермент, это мощный антиоксидант. Он входит в состав каждой клеточки нашего организма. И участвует в образовании энергии из углеводов и жиров. Вы начнете мощно таять, терять свой избыточный вес. Защищает клетки от разрушения свободными радикалами. Вы можете представить себе, что именно этот кальций начнет у вас не просто питать и восстанавливать клетки, но и проведет мощнейшую очистку воды. Именно этот коралл, который находится в Саше, когда мы его опускаем в воду, начинает очищать эту воду. И вода становится действительно сто процентов не просто чистой и лечебной, она становится как святая вода. Это самая лучшая вода. Именно такая вода, она не будет содержать несвободных радикалов, она не будет нести никакой негативной информации. Именно только ионы кальция могут освобождать, очищать информационное поле воды. И мы сегодня с вами самые лучшие. И у нас сегодня с вами самый лучший продукт. Это, конечно, прорыв. Прорыв. Потому что мы это сделали. И буквально -таки в ноябре месяце, уже в ноябре месяце он будет нам доступной. Мы пьем эту воду. Вы не можете даже представить, какая вода волшебная. Она имеет вкус сосульки. Кто в детстве сосал сосульку? Помните, какой вкус у снежинки, у сосульки? Такой сладковатый, да? Вот что-то такое из этого. Вот именно, когда мы выпиваем воду, у нас появляется послевкусие. Вот этот привкус волшебной сосульки. Встречаем и Это просто невероятная информация. И сейчас мы поговорим о том, сколько продукты стоят и как правильно продуктами пользоваться. Возьмите ручки ежедневники. Мы поговорим о стоимости продукта и как правильно пользоваться. Пойдем по порядку по всем пяти продуктам продуктом. Первый продукт Hydrate. Это лучший продукт в истории, профилактика более 700 заболеваний и взаимодействие более 170 функций организма. Мы берем одно саше и берем бутылку с любой водой, либо из-под крана, смотря какая у вас доступность. Добавляем сюда коралловый ионный кальций. Это лучший продукт в истории. Ни в одной компании такого нет. По всем показателям и тестам. Такой продукт будет стоить для вас всего 50 рублей в день. Вы начинаете а, через определенное время, когда продукт был добавлен в воду, пить этот продукт. Надо дать... Минут пять хотя бы, чтобы коралловый кальций забрал все вредное из воды. И наоборот, в воду добавил все полезное. Потреблять очень легко. 5 минут прошло. Взяли, открыли. И пьем в течение дня. Примерно можно на литр-полтора разводить. Удобно, вкусно, и этот продукт доставляет, э, функция этого продукта, доставлять все полезные вещества в клетку, а все плохие вещества выводить из организма. Теперь мы берем следующий продукт. Всем понятно, как пользоваться хайдрейт и цена? Да. Следующий продукт, завтрак или обед который называется Elevate. Это легендарный продукт, который стоит 100 рублей в сутки. При правильной покупке можно купить а, примерно рублей за 60. 1 доллар. Мы этот продукт потребляем минимум один раз в сутки. Делить продукт нельзя. Мы его кушаем, либо запиваем стаканом воды. Я лично его ем. Дезинфекция полости рта. Дальше. Этот продукт не заменил завтрак или обед. Я сэкономил деньги на обеде. Я продлил свою жизнь. Клетки получили питание. Но Hydrate, что он сделал? Он ускорил доставку элевейта в клетку это и есть свойство хайдрейд. доставлять полезные вещества в клетку и хайдрейд дает энергию клетку и все эти продукты как иway так и хайдрейд дают энергию профилактику более 700 заболеваний нормализация веса выносливость здоровье и запиваем стаканом воды всем понятно что нельзя делить way минимум одна капсула в сутки, Желательно со временем начинать потреблять 2, даже 3 для улучшения метаболизма, для 100% нормы питания. Elevate позволяет бросить пить, курить. Также и Hydrate это способствует совокупности. Если у вас давление и вы кушаете Elevate, и вам, скажем так, а, идет что делает его то он нормализует здоровье стабилизирует здоровье правильно и в процессе стабилизации здоровья происходит обострение что такое обострение простыми словами так выходит кал ноча сыпь а, возможно давление начнет скакать и это хорошо это нормализация здоровья и это выводится все вредно если вдруг вы себя чувствуете от так первое время не очень в плане того, что у вас давление, вы берете, в данном случае, Грит Китс. Грит -кидс это продукт, который в первую очередь нужен тем людям, у кого давление. И кушаете минимум два давления, два грибкица в сутки. Цена примерно 1 доллар, не больше 100 рублей. То есть, смотря как вы покупаете. У нас в компании постоянные акции. Иногда продукт можно купить даже за пол доллара, за 50 рублей. Смотря, когда вы купили. Берем дальше Грид Китс. Китс. можно разводить в стакане воды. Но я лично его кушаю. Так же, как и в данном случае что? Элевейт. И что мы видим? Мы видим, что в данном случае... Грид-китс, uh, он дополняет взрослый организм, то, что нет в элевейте, и того, что нет в Понимаете? И они в синергии дают мощность, силу. И вы все прекрасно знаете, что 32 месяца я не был в аптеке. 32 месяца я не болел, не покупал лекарства, а у меня жизненная инвалидность я состою учете аллергия сасна я пользовался ангалятором нос в рот жидкий колоритин и фильм то есть эти продукты не лечат это не лекарство эти продукты вам делают профилактику здоровья но самое главное иммунитет приводят в гармонию в баланс следовательно заболеваний не будет все эти продукты позволяют сэкономить деньги на продуктах питания на лекарствах на бадах на витаминах на косметике на разных диетах. Теперь идем дальше. Accelerate. Также стоит примерно 1 доллар. Примерно не больше 100 рублей. При правильной покупке можно купить за 1 доллар. А здесь есть несколько капсул. Белая и фиолетовая. Я потребляю минимум Одну белую и одну фиолетовую. Потому что одна детокс, другая слип. Питание клеток. Этот продукт э, формирует скелет, нормализует вес, э, продлевает жизнь, дает энергию во время сна, питает клетки кислородом, дает мелатонин. И иногда я потребляю две белых и две фиолетовых э, ночью. То есть это еще улучшает, что? сон и улучшает работу пищеварительного тракта. Этот продукт улучшает работу пищеварительного тракта, это очень важно, и флора живая становится э, у человека. Сейчас я вам рассказал про цену четырех продуктов, так, как пользоваться рассказал, других вариантов применения не существует, то есть никакого деления, э, никаких других фишек и так далее. Теперь переходим к продукту Реджевенейт. Red Реджевенейт Red это продукт премиум класса. А, такие продукты будут стоить тысячи долларов, но они не будут иметь функции, как у Реджевенейта. Потому что все остальные продукты, баночки, скляночки, они не проходят эпидермис дерму и не работают на уровне фибропластов и не создают новые клетки. А, как правильно пользоваться? К вам приходит вот такой новый продукт. И у многих из вас с первого нажатия продукт не пойдет. Почему? Потому что здесь э, нужно накачать кислород. Следовательно, одного нажатия простого медленного недостаточно. Чтоб пошел кислород, чтоб помпа стала работать, нужно очень быстро сделать нажатий 10-20. Не вот так, вот раз, два, а вот так берете, смотрите, да? И вот так делаете, Смотрите то есть быстро все накачалось он стал работать понятно а, также можно и вон а, вот здесь он не бывает пустой а, вот так вот поднять и посмотреть что он заполнен просто нужно кислород накачать всем понятно теперь смотрите как им пользоваться цена у него недорогая заменяет он более 30 баночек бадов витамин лекарств а, продлевает молодость и также этот продукт является питанием для любых участков кожи. Этот продукт не предназначен для лица. Могут пользоваться спортсмены. Это можно наносить на проблемные участки кожи. Это можно наносить на слизистую. Слизистая есть у людей, сами знаете где. Нос. И чуть пониже. То есть этот продукт что делает? Он дает именно... Правильное строение клеток, но он выводит старые мертвые клетки, создает новые клетки, омолаживает и продлевает. Цена недорого. При правильной покупке можно купить э, за 55 долларов. И этого продукта хватит вам либо на один месяц, либо на два, смотря как вы будете пользоваться. Давайте поговорим с вами об этом. И, конечно, результаты от этого продукта просто потрясающие. И я вам сейчас расскажу... Несколько вариантов применения Есть вариант, который называется В данном случае Эконом Эконом это когда вы Делаете что? Вы делаете один пшик На ладошку Вы сделали В данном случае Одно нажатие И потом Точечно разносите Вот так по участкам. И что получается? Это называется эконом. Э хватит на два месяца по одному нажатию в день. Но и результат будет более, нет, нет. более медленный. То есть видите сколько еще на ладошке осталось, там еще блестит. И потом вот так вот э наносите равномерно по участкам кожи. Это называется эконом. Хватит на два месяца, одного нажатия. Примерно. Вот так примерно наносите, можете еще вот так помассажировать, активировать работу. Есть второй вариант. Два нажатия также делаете. Хватает в данном случае. Ну, вот одно нажатие в день вам дает два месяца. Если пользуетесь один раз утром, один раз вечером на месяц. Правильно? Это называется какой вариант? Нормал. Я лично рекомендую вам немного не скупиться. То есть я вам рекомендую бизнес. Бизнес это когда вы и ваши родственники, ваши друзья хотят результат какой? Более быстрый. Они же старели 10 лет, 20 лет, 30 лет. У них внутри э, все, понимаете, неправильно работало. И я рекомендую бизнес. То есть одно нажатие на два месяца. Один раз в день одно нажатие. Два нажатия утром и вечером на месяц. Но если вы хотите помолодеть, и у вас есть люди, кто хочет быстрый результат, вплоть до пластической операции имеется в виду, то тут другой расклад. 5 нажатий утром, 5 нажатий днем, 5 нажатий вечером. Но тогда понадобится примерно 5 баночек в месяц. Но эффективность будет в разы больше. Для справки, женщины некоторые ходят в салон, и одна процедура, у них бывает там лифтинг и так далее, бывает стоит по 200-500 долларов. То есть, бывает они ходят в месяц несколько раз, смотря какая женщина. Поэтому, если у вас такие женщины есть, не рекомендуйте им одно нажатие, рекомендуйте им процесс умывания. 5, раз, два, три, 4, 5 нажатий и процесс уже происходит, как будто вы умываетесь. То есть вы наносите как, как маску. То есть видите, вы наносите уже как маску и у вас происходит прямо подтяжка. Но эта маска, ее же смывать не надо. Она полностью что? Через 5-10 минут начинает работать на уровне. Проходит эпидермис дерму. На уровне, вот видите, прямо вот так. Размазывайте, и у вас начинается невероятный эффект. Понятно? 5 нажатий утром, 5 нажатий днем, 5 нажатий вечером. Мужики штабелями ходить будут. И вот, смотрите, происходит сейчас какой эффект. У меня очень сильно произошло омоложение. Прям очень сильно. И сейчас прямо на глазах смотрите, что происходит. Сейчас будет прямо подтяжка на глазах. И вот так еще помассажировали, пошел процесс. Все, и пошла подтяжка. Вот как масочка. Но маски не будет, ее не будет видно. Понимаете? Вот это вот рекомендация для тех людей, кто хочет сверхбыстрый результат. Вы сегодня узнали о наших пяти продуктах. Но если к Redgevenate добавить Hydrate, то процесс будет в разы лучше. А если добавить Elevate к ним троим, а Accelerate и будет еще в разы больше. Я вам всем желаю больше зарабатывать. И никогда на себе не экономьте. Да, да. Потому что ваши волосы, ваш скелет, ваши глаза, ваша кожа, это самое дорогое и ценное, что вам дала Вселенная и Господь. На этом не экономят, в это надо вкладывать. Это лучше инвестиции, это профилактика болезней. Вам не надо будет ходить к стоматологам в будущем, если вы сейчас начнете вкладывать. Потому что зубы болеть не будет, скелет болеть не будет. Вам не надо будет тратится на разные лекарства, понимаете? Вам не надо калотинсурин, инсулин, вы никогда не заболеете. И e Hydrate это та вода, которая имеет новейшую формулу с острова Акинава, только в разы еще лучше, она модернизированная. Это премиум продукт. И я вам могу сказать по секрету, что кто живет в Акинава, средняя продолжительность жизни 100 лет и никто ни разу не болел онкологией. Вам такие продукты нужны? И я вам всем желаю любви, процветания, будьте здоровыми, любите себя, никогда не экономьте на себе, а наоборот вкладывайте, вкладывайте и вкладывайте. И эти продукты помогут вам бросить пить, курить, отказаться от колбасы, отказаться от кока-колы, от фанты, от шоколада. И это вам даст здоровье, здоровье и энергия. Если понравилась тебе эта лекция, нажми класс и напиши три комментарии и перешли своим друзьям.